Я даже представить не могла, что меня могут задержать. Вот у меня даже никогда не проверяли документы. 26 марта мы поехали в центр, в Манежку посидели в Макдональдсе какое-то время и пошли обратно к Белорусскому. Иди сюда. На. Лови. Спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Мы еще не знали, что происходит. Просто вот буквально за минуту вокруг нас вот очень плотно мы уже все стояли и понимали, что дальше не пускают. В шлемах сотрудники, они не принимают никаких решений. У них есть начальник, который им показывает совершенно четко, кого задерживать. И они уже бегут в толпу и этого человека выхватывают. Во-первых, мою маму, соответственно, тоже потащили. И когда задержали уже, нас вот, тащили в автозак, наши эмоции первые были «За что? За что?» Следственно-судебная машина, уж как она устроена сейчас в стране, она работает против вас. Какой бы ни был следователь, хороший, плохой, злой, добрый и так далее, он э, в первую очередь функционал. У него есть некая отчетность. И если уж вы в эти попали, то надо понимать, что слова, я вам сейчас все объясню, закончат ли вас приговором. Первый суд прошел. Потом через какое-то время была апелляция в Мосгорсуд. Решение ставили в силе. Причем самое странное, что у нашей мамы штраф самый большой штраф. У моей мамы 20 тысяч, у меня 10 тысяч, у меня самый маленький штраф. И у моей сестры 12 тысяч штрафа. Привет, привет, привет. Привет, привет, привет, привет. Очень привет. Привет, привет. Как дела? Все хорошо. У стране оправдательных приговоров по уголовным делам ровно 0,3 процента, то есть ты оправдательных приговоров на тысячу. Человек сидит в СИЗО, и самое страшное, что происходит в СИЗО, это то, что с ним ничего не происходит. Это самое страшное, что происходит. Школа общественных защитников — это один из путей, один из инструментов создания гражданского общества. Не единственный, естественно, но тоже важный, потому что их не так много вообще, этих инструментов.